И привет, ребята, с вами снова Вспыш, и у нас третий зачетный день гонок со Спышем и всеми гонщиками города Excel City. С нами Эджей, все наши подписчики, друзья, зрители, спасибо за то, что вы с нами. Ну, много рассказывать не будем, мы, в принципе, хорошо же выступили за два дня. Э, три вторых места и не несколько первых. Кто хочет узнать сколько, посмотрите предыдущие выпуски. А мы погнали. Ну вот, все гонщики готовы, низкий старт, марш, ух ты, пух ты, опять у нас, пубух какие-то розовые снежинки прилетают. Снежки такие громадные, это, наверное, все-таки пушка нам солит, ту, которую крушила, поставил. А кто не знает, что за пушка, посмотрите обязательно, второй выпуск, и там объясняется, что же это за пушка. Ух ты, как мы попали в снег. крушило! ты со своими ловушками нас немножко подзадержал. Какое интересное такое кольцо. Уху. Классно, как говорит вспыш. И нам это очень понравилось, такие громадные круги. Ах вот. Первая, третья позиция. Но ничего, мы еще немножко догонимся. Так, Крушила что-то задумал. Опять вот эта пушка, про которую я говорил, кстати. Ее действие мы увидели во втором выпуске. И в третьем она тут как тут намешается. И, увидите, опять летит. у ух Как же ж ты со своими вот этими штучками, дрючками, Крушила. злодей такой, нехороший. Не принесет тебе Дед Мороз подарок в этом году. Ну, как не принесет, Дед Мороз хороший, он приносит всем подарки, даже плохим мальчикам. Ну, просто плохим мальчикам он приносит маленькие подарки, а хорошим мальчикам он приносит плохие подарки. Кстати, ребят, вот нам опять подсказывает, это хорошо. А, кто хорошо себя вел в этом году, поставьте лайки, напишите комментарии, я был хороший. Вот, и я знаю, что вам Дед Мороз в этом году обязательно подарит что-то ценное. Ну, пока мы ставим лайки, пишем комментарии. Я был хороший. Э -э, вспыш решил... Ух ты, как чуть не попался, Вспыш. Э -э, решил все-таки, наверное, победить еще одну гоночку. Ух ты, как оно было так серьезно. У нас прямо попали. Но я думаю, мы э -э, все равно выиграем, потому что у нас огромнейший потенциал. И, а самое главное, поддержка наших подписчиков и всех-всех-всех друзей наших ты как мы полетали круто Фу, пружинка даже не знаю как правильно сказать пружинка батут прыжок джампер назовите как хотите но мы опять скользим вот там каждый раз подсказывает подсказывает и наверное уже последняя гонка на сегодняшний день и новая фишка какая то что это за санта-клаус ух ты, ух ты что-то интересное мы взяли такое ну самое главное что у нас магнит появился позволит нам все все все на нитке пособирать и мы так круто уклоняемся от нежных комов которые летят в нашу сторону крушила постарался но немножко видимо не доработал что же это опять вверху? а вот это наверное включение этой ловушки да это никакой не микки мауса включение на прямо попали в капот но он уцелел Двигатель цел, все целое, и мы можем продолжать нашу гонку. И я даже догадываюсь, что мы ее и выиграем. Ведь хватит уже для нас третьих, вторых позиций на сегодня. Да, ребята, ура, вспыш, выиграл! Подписывайтесь на наш канал, смотрите новые выпуски. У нас еще один зачетный день впереди. Пока-пока.